В интернете прошла информация. Руководитель администрации главы Республики Калмыкия Чингис Бериков разослал поручение заместителям председателя правительства Калмыкии, администрации города Листы и прочим руководителям республики прислать справку, содержащую о трех или пяти достижениях веренных им организациях и ведомствах. При этом Бериков рекомендует формулировать лаконичная емко. Как пишет интернет, это делается для федеральных изданий в которых должны печататься статьи об успехах Бату Хасикова. Надо полагать, статьи выльются в солидную сумму денег, ибо федеральные издания стоят баснословно дорого. Читая эту информацию, не человек может подумать – Бериков желает через федеральные СМИ спасти в клочья разодранный и, по сути, никуда не имидж своего патрона Бату Хасикова. Но позволю себе в этом усомниться. Следует вспомнить, ее тоже организовал Бериков, декабрьскую публикацию рейтингов губернаторов Правда СЕРМ, которая сотворила сенсацию, подняв рейтинг Азикваш на 37 место. Однако вместо прииндиатного удивления случился конфуз. Вскоре выяснилось, что рейтинговая компания Правда СЕРМ оказалась, мягко говоря, не совсем авторитетной. Оказывается, у «Правда серым» на период публикации рейтингов, в которых Бату Хасиков был вознесен на недосягаемое для него 37 место, было всего 7 подписчиков, аудитория составляла всего из 10 человек. Вот так Береков и компания хотели обмануть свой народ. Тут следует напомнить гражданам Калмыкии, что настоящие солидные фирмы. Что меряют рейтинги губернаторов и на чье мнение опирается ВП президента Российской Федерации, все как один не понимают нашего главу выше, чем последние места. И вот те же грабли. Опять нанимаются, правда, уже дорогие федеральные здания, а не дешевенькое, правда серо. Но эффект будет тот же. Следует еще раз обратить внимание на рекомендацию Берикова подавать справки в формате «лаконичная емка. Он это делает с этой претензией на имидж делового руководителя, которому знакома чеховская формулировка «краткость сестра таланта». Но эта формулировка подходит к образу действительно талантливого и успешного руководителя, чего нельзя сказать о нашем Бату Хасикове, ради которого, собственно, и заварился весь этот цирбор. У калмыков есть поговорка «хочешь убить дурака?» Хвали его. На лицо скрытая хвала Бату Хасикова, мол, надо кратко рассказывать о своих достижениях, подражая великим людям в их скромности. Но это не есть хорошо, это еще одна бомба замедленного действия, подложенная Бериковым под задницу Бату. Говорить кратко можно тогда, когда народ своими глазами видит созданное правителем. Тут комментарии излишние. И наоборот, если народу нечего показать, правителю нужно с помощью многословия объяснять, почему он народ ничего не видит и не замечает. Береков поступает коварно. Он напоминает учителя, который хочет избавиться от отстающего ученика и говорит ему, вот сейчас решишь сложное задание, сразу прославишься и никто не будет тебя называть дураком. Ясно, что прославиться, решив сложное задание, может только хороший ученик. Но плохой ученик в силу своей слабости верит коварному учителю. Он надеется, как и Меле, сидя на печи, что задание решатся сами собой. В результате плохого ученика ждет еще один позор, и его еще раз обзовут дураком. В жизни человека есть шкала стремлений. Она, как палка, имеет два конца. На одном конце написано слово идеал, на другом конце написано слово не идеал. В начале правления Бату Хасиков те, кто верил в него в качестве идеала, предлагали ему историю отца сингапурской нации Линку Аю, который говорил: у меня было два пути: первый это воровать и вывести друзей и родственников в списке Forbes, при этом оставив свой народ на голой земле. Второй это служить своему народу и вывести в страну в десятку лучших стран мира. Я выбрал второе. Как и любой правитель. Лин -А столкнулся с коррупцией в своем окружении. И вот как он с этим ней справился. Если вы хотите победить коррупцию, говорил он своим последователям, вы должны быть готовы без колебаний отправить в тюрьму своих друзей и семью. Не прошло двух лет, не те, кто верил Хасикова, теперь иронично замечает. Но какой из нашего Бату Ли -А Для их из разочарований Хасиков дал много поводов. Вот один из них, родственник Хасикова, так пишет в интернете, председатель ГЭС Николай Арзаев, попадается полиции в нелегальном угорном доме. Не кто-то возразит, мол, это не повод сажать в тюрьму. Возможно. Но в судебной практике есть статистика, в которой черным по белому говорится, что одним из основных поводов толкающих чиновников на коррупционные преступления есть карточные долги. Учитывая это, Хазикову следовало бы попросить своего родственника уйти в отставку, но Хазиков даже словесно не пожурил того. Из написанного можно сделать вывод – путь Ли Куан Ю нашего Бату не прельщает. Его влечет путь, от которого отказался отец сингапурской нации. Повторюсь, это воровать и вывести друзей и родственников в списки Форбс, при этом оставив свой народ на голой земле. Алло, да-да, я подъезжаю. Здравствуйте. Да, братан. Да, мам, привет. Ну да, как Подмена авто автохимичистка Алло, это автохимчистка биби wosh Да тут кофе развил. Машина, правда, сегодня нужна. Дел куча. Я видел, у вас новая услуга есть. Все, скоро буду. Услуга «Подменное авто» Биби Wash – быстро, качественно, удобно. Жизнь разнообразна. Если Бату не подходит к качеству идеала Ли Ю, ему можно легко найти того, кто для цивилизованных граждан не является идеалом. Если Бату хочет держаться за власть и сам жить хорошо, а народ для него стоит на втором месте, то ему надо, надо брать пример с президента зимбабы Роберта Мугаба. Роберт Нугабы стал рекордсменом как политический долгожитель Зимбабве. Он возглавлял 37 лет. В течение этих 37 лет жизнь в Зимбабве становилась хуже и хуже. В итоге Зимбабве стала самой бедной страной на всем африканском континенте. Кто мог, тот сбежал из страны. Остальные страдают от безработицы и умирают от болезней. Но все как у нас. Калмыкия. Но у Роберта Мугабы была одна удивительная особенность, несмотря на то, что сам Мугабы, его родственники и друзья утопали в роскоши и прожигали жизнь, а народ Зимбабве -Зим -Зим при этом нищало и умирал, этот самый народ на удивление всего цивилизованного мира, вместо того, чтобы ненавидеть, любил своего президента Роберта Мугабы. Даже после своей смерти Мугабы продолжает сохранять популярность среди значительной части населения Зимбабве. Этому способствует его имидж борца с колониализмом и защитника прав коренных африканцев от эксплуатации со стороны западных государств и компаний. Что самое смешное, эти самые западные компании на самом деле нещадно эксплуатировали землю и недра Зимбабы, давая банальные взятки Роберта Мугабы. Но простой народ этого знать не хотел. Ухудшение жизни населения политика Мугабы всегда объясняла происками мирового империализма, который хочет народ Зимбабы вновь сделать рабами. Чтобы не стать вновь рабами говорили и писали они, надо объединиться и сплотиться вокруг своего вождя и гнать поганой метлой всех, кто пытается клеветать на нашего дорогого Роберта Мугабе. Ибо все клеветники есть национал предателя зимбабийского народа. С ноября 2017 года день рождения Мугабы 21 февраля объявлен национальным днем молодежи имени Роберта Мугабе. Вот настоящий пример для нашего Бату Хасикова. Свое неумение руководить республикой он объясняет происками предыдущих глав – Кирсана и Орлова, этих эксплуататоров и угнетателей калмыцкого народа, с которыми теперь ведет нещадную войну за счастье этого самого народа. Народный освободитель Батухасиков. А то, что большая часть населения не любит Батухасикова, то это можно объяснить происками негодяев-оппозиционеров и, пользуясь терминологией того же Роберта Мугабы, объявить их национал-предателями. Вот самая эффективная схема ежедневных действий для Бату Хасикова, с помощью которой он, если не 37 лет как Роберт Мугабы, то хотя бы до конца своего пятилетнего срока досидит. А нанятие федеральных изданий для организации искусственной любви народа к Хасикову есть очередная глупость. И вот почему. Из-за отсутствия успехов руководители в своих справках, чтобы угодить Хасикову, соврут. И эта ложь в итоге появится в оплаченных федеральных изданиях. Когда это лукавство будет обнаружено, и прощено гражданами Калмыкии, случится скандал, как это было уже с Правда Серым, что в итоге приведет к очередному раздражению народных масс к Бату Хасикову. А это то, к чему на самом деле и стремится Чингис Береков. Бериков сначала в своей деятельности своими делами и поступками закапывает своего патрона Бату Хасикова, но тот, подобно библейскому Самсону, не желает видеть предательство своей Далилы. Предвижу, как сторонники Берикова кинутся на меня, обвиняя и напоминая, что я когда-то служил советником у Орлова. Но защитники Берикова должны быть до конца честны и потому должны честно сказать читателям о другом факте, что сам Бериков был возвышен Алексеем Орловым, а теперь изображает перед Хасиковым ярого борца с режимом Орлова. Есть повод задуматься. Статья из ресурса «Доска позора». С уважением, команда канала ZAN Online. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал.